приветствую всех и в сегодняшнем уроке мы рассмотрим то как сделать следы на земле для нашего персонажа Итак, я открыл старый проект от первого лица в котором мы будем делать настройку настройка состоит из одного эктора и также одного компонента компонент нам нужен только для удобства чтобы потом мы могли добавить также звуки для шагов и возможно партик во первых создаем э, декаль давайте создадим декаль, нажимаете blueprint класс, actor и назовем его vp foot Декаль. у меня уже она есть я назову ее один откроем выставим так так так так не понадобится так открываем декаль и также создаем blueprint это компонент foot Action. Так как у нас уже есть, также допишем единичку. Также что нам понадобится, нам понадобится материал. Давайте создадим материал, назовем его декаль foot. Собственно, который будет отображать наши следы. Что здесь выбираем? Выделяем нашу основу материала и выбираем здесь different декаль здесь выбираем э, так либо mask либо translution и здесь э, мы выберем пока что буфер э, только норма Так, и скажу то, что вам понадобится, это две текстуры. Первая текстура это альфа, либо просто черно-белая, текстура следа, да? И также нормал, текстура следа. Остальные текстуры вам не нужны. Так, выбираем. Эти текстуры и переносим в материал. Здесь ничего сложного, мы просто подключаем Normal и подключаем Opacity. Так, применяем. И материал, в принципе, мы можем уже закрыть. Так, теперь вернемся в bp добавляем add component, и добавляем нашу декаль и в декале э, давайте выберем э, декаль food который мы создали материал и теперь нам нужно подогнать его по размеру как мы это сделаем мы сейчас э, так контент print декаль выставим на сцену да, и как мы видим, это огромный след такой. И нам его сейчас нужно подогнать по размеру. А, теперь опускаемся вниз. Здесь у нас есть декаль Size. Нам нужно раскрыть его. И здесь уже менять размеры. Так, единственное, что... Секунду... Нужно именно эктор вынести на не материал. Во-первых, в во viewport нам нужно его повернуть на минус 90 градусов. Также нам нужно по z повернуть его на 90 градусов. Давайте вот так откроем, чтобы мы его видели. Уменьшаем наш след, чтобы он был примерно размера ступни нашего персонажа. Так, единственное, что здесь его не очень будет видно. На стандартной поверхности без материала здесь его видно получше. Так. высоту также мы сделаем поменьше вот такая вот декалька у нас получается это мы можем удалить со сцены compile save и можно в принципе закрыть так дальше у нас есть компонент food action так но ну я сейчас это все уберу поскольку у меня это уже создано Кода здесь немного, поэтому я могу просто рассказать. Food Actions и также давайте открою персонажа. Что у нас происходит с персонажа? У нас добавлен Food Action компонент, да, вы жмете от компонент Food Action компонент, который вы создали, добавили и он у вас есть в персонаже. Теперь давайте Пойдем по порядку. Функция инициализации. Если вы смотрели прошлые уроки, то я обычно так использую передачу данных из персонажа в компонент, для того, чтобы не делать всякие касты и все тому подобное. Я назначаю переменные напрямую. Здесь на данном этапе нам понадобится только переменная нашего персонажа. Соответственно, как это делается? Create Variable, variable Type. Выбирайте тип переменной это тип вашего персонажа в моем случае это base character так, то base character в моем случае называйте character ну или по своему как вам удобно и подаете pin просто перетаскиваете функцию либо же создаете его здесь character base type base character и соединяете и дальше что вам потребуется это провести инициализацию на event begin play вы достаете foot action и достаете функцию инициализации и в character вы подаете self то есть персонажа в котором будет вызываться этот функционал и на этом с персонажем все мы персонажа больше не трогаем можно его закрыть так теперь что мы можем делать дальше это создать несколько функций первая функция это check trace то есть мы пускаем trace от нашего персонажа вниз чтобы проверить есть ли под ним поверхность мы берем character переменную созданную ранее uh, get actor location соответственно мы тянем от character get actor location вот он дальше что мы делаем мы location подаем на старт а на end мы подаем плюс вектор вектор минус 500 чтобы trace uh, направлялся вниз Здесь для дебага вы можете поставить debug type for duration, чтобы видеть trace. И что мы переносим в return not, Как вызвать return not, Вы вызываете return not, add return node. И просто output на выходы вы создаете эти переменные, либо же также просто перетаскиваете на саму функцию, и у вас создадутся эти пины. что нам понадобится это out hit blocking hit то есть блокируется ли наш trace каким-то объектом и в дальнейшем нам понадобится физический материал для наших звуков но не для этого урока но вы также можете его подать в принципе здесь абсолютно ничего сложного нет. Это мы уже делали много раз. Так, дальше у нас идет спам декали. Спам декали также в принципе производится как и спам любого эктора. Единственное, что я хотел бы показать, то что Вам нужно будет создать, э, так, создать, создать э, сокеты на FOOT L и на FOOT R. Просто нажимаете на кость правой кнопкой мыши и ADD SOCKET. И у вас будет как раз сокет с таким же названием FOOT R SOCKET. И также на левой ноге вы создаете сокет. А, и дальше что мы делаем. Мы берем CHARACTER, мы берем MESH с мышью мы берем get socket location и подаем э, в локацию spawn transform location э, из socket name мы также перетаскиваем на функцию либо создаем pin э, тип переменной name и socket name называем его для того чтобы мы в дальнейшем могли э, задать socket нашей ноги от которой мы будем спавнить нашу декаль. Так, теперь поговорим по поводу ротации. Для ротации нам нужно взять getForwardVector и также get up vector. Дальше мы достаем ноду make root from x Z. То есть мы берем две оси и получаем из них ротацию нашего сокета, точнее нашего персонажа, для того, чтобы разместить ротацию нашей декали на поверхности. Так, и последняя переменная это Food Action, где мы уже... Пользуемся нашими переменными и просто будем выставлять эти действия и также дальнейшие действия. То есть мы также создаем input из socket name, тип переменной name. Дальше мы достаем функцию check trace. От блок hit мы берем branch, Можно зажать B, нажать левой клавишей, у вас появится branch. и также мы достаем спавн декаль и подключаем либо создаем пин и подключаем спавн декаль таким образом у нас э, произойдет проверка сталкивается ли трейс э, с поверхностью и мы будем спавнить декаль если сталкивается э, и теперь еще один немаловажный момент это то, что в анимациях вам понадобится. Так, это не анимация. В анимациях вам понадобится создать ä, Notify, с помощью которых мы будем ä, запускать ä, наши трейсы. Как их создать? Вы открываете анимацию любую. Давайте я открою анимацию, в которой нет их. Так, давайте эту анимацию. Так, и смотрите. Вам нужно будет создать эти Notify в определенное время анимации, когда персонаж именно наступает на землю. Вот сейчас он наступил левой ногой на землю. Кликаем правой кнопкой мыши по шкале Notify, жмем Add Notify, и в вашем случае это будет New Notify, то есть новый Notify. И назовете его Left Foot. Дальше прокручиваем, когда он наступит правый. Add Notify. Снова нажимайте New Notify и называете его Right. Ну, как это будет, давайте я покажу. Все-таки New Notify. У вас будет маленькая кошка. И здесь Right Foot. Да, и все. И так нужно будет сделать для всех анимаций, где персонаж соприкасается ногами с поверхностью. Да, это, конечно, немного муторное дело, но, как, как говорится, красота требует времени. Так, и на выходе что мы получим? А, подождите, мы на выходе еще ничего не получим, по той причине, что у нас еще нужно вызвать эти функции. И как они вызываются? Для начала вызываем ADD. Нет, не ADD, а uh, Notify Notif. Uh, так, anim Notify Left Foot. Так, это не то. Event. Event Anim Notify Left Foot. Вот он у нас уже есть. И также аним Notify right food. И что мы делаем? Мы uh, либо Пользуемся переменной, если у вас переменная есть э, в анимационном блупринте вашего персонажа. Либо делаем каст. Давайте я сделаю каст. Для наглядности. каст э, to player. Так, нет, не player, а base. Base character. Э, здесь у нас будет try get pound owner. Из плеера мы достаем get food action, наш компонент, который мы добавили. И с него мы достаем food action. Давайте я это отодвину. Достаем food action. И сюда уже вписываем сокеты, которые вы создали. То есть в моем случае это foot L socket. И также нам придется скопировать это все в случае с кастом. И здесь заменить L на R. Socket. Нажмем play. И теперь, как мы видим, у нас прорисовываются следы. В принципе, таким методом нам не обязательно делать разные декали под разные поверхности, поскольку мы используем только нормал карту. И, к примеру, если я буду идти по этой поверхности, да, у нас будут следы, так лучше видно, у нас будут следы на этой поверхности. Если я буду идти по другой поверхности, соответственно, у нас следы будут показываться вот так в этом есть свои плюсы конечно конечно же если бы мы использовали под разные поверхности разные декали это было бы красивее но как правило следы нашего персонажа мало кто будет замечать если это будет какая то игра где вам нужно будет быстро передвигаться, бегать, прыгать и тому подобное, то вряд ли кто-то будет особо замечать эти следы. Но если их будут замечать, то они у вас будут. И это хорошо. Поэтому на этом урок мы заканчиваем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И если у кого-то есть желание поддержать канал, Ссылочки будут в описании. Всем спасибо и до новых встреч.